Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать о своем опыте общения с ветеринарной клиникой в Великобритании. Итак, в Великобритании люди очень любят животных, особенно собак. Почти у каждого второго дома живет четырехногий питомец. Они балуют своих питомцев, покупают им одежды, интересные лакомства, также очень много игрушек. Вот, для... Очень хорошо, по-доброму относятся к животным. Животные даже не лают. Очень доброжелательные никогда не проявляют агрессии по отношению к окружающим, к людям или другим животным. И... Вот такое чудо мы привезли из Альпиня. Это кошечка. Ей уже больше трех лет. Ну, не была она кастрированная, стерилизованная. Потому что у нее врожденное недоразвитие тазовых суставчиков. Она даже в одно время перестала ходить. Вот. И врач сказал, что он не сможет ее стерилизовать, так как она может или перестать опять ходить, или даже погибнет. от наркоза. Но так как в Украине делают стерилизацию полостной операцией, поэтому мы не рискнули ее сделать. Приехали в Англию, в дороге были целый месяц. И у нее нарушилось все. В общем, стало неадекватное поведение. Вот. И нам пришлось ее стерилизовать. Здесь стерилизацию делают гуманным способом. После операции у нас остался всего лишь один разрез на коже. Вот такой. нам побрили и вот такая уль не найду даже где она вот здесь вот вот такой махонький шрамчик остался у нашей кошечки после стерилизации уже прошло больше месяца мы чувствуем себя прекрасно мы чувствуем себя прекрасно. У нас все хорошо. Ну, буквально через пять дней кошка вернулась к своему своим делам. Осталось чувствовать себя отлично. Вот так. Здесь такое гуманное отношение к животным. Да, на стерилизацию кошку забрали переноски И только когда она пришла в себя после наркоза, нам сообщили, что можно ее забрать.